КФУ «История будущего». Все тайны Казанского университета вы узнаете, посетив серию бесплатных экскурсий по Казанскому федеральному университету. Три типа экскурсий. Первая – пешие экскурсии по университету. Вторая – экскурсии по музеям. Третья – индивидуальные экскурсии по институтам для выпускников. Еженедельно по субботам с 10 до 12.00. Телефон для справок. 233, 73, 45. Количество мест на одну экскурсию ограничено.